Финал масштабных вокальных испытаний в Большом театре Беларуси. Спешите первыми услышать тех, кого завтра назовут новыми Карузо и Калас. 20 декабря. гала-концерт финалистов и победителей рождественского конкурса вокалистов. Генеральный партнер конкурса Беларусьбанк.